Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть, как он? Evil Wars. правильно сказать сейчас? Evil Witchin. Whitech. Whitech. Загрузка данных профиля. Так, настройки. Меняем управление. Почему-то сбрасываться автоматически, не знаю почему. Итак, продолжаем. Продолжаем продолжать. Прокачивайте навык перезарядки, чтобы ускорить ее. Перезарядка не самая важная, самое главное тут вот урол сейчас. Чтобы валить их. Так? Ты кто? А ты кто? Вы кто? Ой, ты пикай на меня, бросай. Спокойся. Ни хрена не страшно. Вас что-то напугало? Они что-то сделали с моей головой? Вы скверно выглядите. Вам нужно следить за собой. Часть карт. Что-то вставлять, находить. Так, никто не пострадал. Свидетель говорит, так, в церкви прорвался, провалился пол. Никто не пострадал. Свидетель говорит, что это чудо. Крупнейший скандал в церковных кругах во время ремонтных работ. В церкви Седархил провалился пол. Присутствовавшие прохожане сообщают, что только чудом никто не пострадал. А что там тогда трупы-то были? Никто не пострадал. У меня вообще есть? Нет? Нет? Включай? Нет. Здесь ничего нету? Нет. Пойдем. Прокачаемся. Что у нас с оружием? У нас, кстати, запасы. Патроны для дробовика. Так, оружие меня интересует только. Ага. Скорострельность, да, но сничок, критические попадания. Да. Так. Перезапас патроны, так болты для огоней, так гранаты полны, шприцы полны. Не хватает, да там не хватает чуть-чуть. Ну-ка -чуть. вот сюда. Время взведения дальность, дальность я себе качнул, ладно время перезарядки говорю не так уж важно время взведения уменьшение время требована на взведение арбалета позволяет быстрее стрелять а здесь еще уменьшение времени затрачивая на перезарядку какая, какая разница вот болты еще можно прокачать кстати разрывной болт 10 процентов а давай Закасарь нету, ничего такого нету. Не очень-то и хотелось. Так. Теперь по поводу болтов. Так. Полный. Можно сделать. Ой. Не то. Прошу прощения. Так, Правда, я еще не пользовался им. Ага. Все. Максимальные запасы, да? А, все. Запасы, максимальный запас. Пока эти не разрос, не израсходы Ладно. Проходим. Сохраним так новая ячейка. На пациент. Давайте пациент. Ноль четыре. Опа, 04, пациент. Теперь в глубинах ста. 0,5. Двинулась. Сами. Сами не свои. Все понятно. Сами не свои. Сюда нет? Сюда нет. Не понял. Так, ладно, мне предположим не сюда, а куда? Что они сделали с моей головой, на поговорить с ней. Что в моей камере происходит? Так, ладно. не открывает я не понимаю, куда мне тут ай-яй-яй-яй-яй в каждой ячейке что-то есть хоть подскажи куда двигаться нет Стой. подобрать еще один фрагмент этой карты сама здесь остается появляется автоматически ладно учел часы говоришь что где-то что-то глюкнуло. это может мне поспать надо Я не, не доделал, так где ты? Так, вот это кровавый сейф. Так, газета. Э, а где газета? Фотографии. Все обрушено там. Что днем сделано? Церковь. Раз это не больница была, вроде церковь. Показано блатом вроде если не слышимость не не больница. Вот так кто-то на пока фотографии. Что как это за нах? Дешевый трюк. Что это за звук? Что-то катается тут. Это что, моя тень? Да, это моя тень. эй, медсестричка. Ты куда ушла? Где мне тебя искать? Пока мы никого не боимся, потому что, потому что у нас глаз не показан, что нас кто-то видит. О, тараканы пошли. Ну, я за тобой. А куда ты пошла? Там ни хрена не было. С другой стороны, что с другой стороны не ходит. Господи, тут все так будет Меня сейчас тошнит нахрен, пока смотришь, вот это. Тараканы, тараканы. Так, сюда не идет, сюда не идет. там? Непонятно, ладно. Это все плывет, тут ешь твою мать ему Не открывает, да? На да, опять ты ну, чего? Чего ты добиваешься? Себастьян? Конечно, Себастьян Себастьян. это известно лица зеркало было понятненько я оказался наверное в той церкви где паутина в общем все как всегда да, бьет Бузан есть. И. Опа. Вороны. Или вороны? Нет, не залезешь. Да. Так понятненько с тобой. О, чуть не убежал, подожди. Ага. А у меня что стоит? У меня стоит. Оп, не то, не то, не то, не то. Вот это. Мало ли. Ну, смотрите, днем-то, поди никого не будет. Надежда есть. Я что-то с арбалетом он как-то... А, это трава! Ну да, действительно, смотрите, по фотографии то похоже. Так, это что, у нас скалы какие-то? Ага. Все с вами ясненько. Эпизод то же 6. Место, сами что не и свои. На фото. Сами не свои. Так, это получается церковь говорили туда? такой там, ну, вороны летают, вороны. Половина из них зомбятина наверное. Хотя зомбиатина не летает. Ох ты, это что такое? Что тут есть? Ох ты! ты. Что так подобрал? Что патроны? Патроны? Патроны. Это чё Медикамент. Подожди, я подлечусь. Давай. Принцать, когда еще. Медикамент. Вообще редкость у меня здесь. Так. Ладушки, ничего нету. Сомневаюсь, что в одном месте было столько плюшек. Стой. Нет. Показалось. Вот, блин, глаз алмаз. Увидел. Он еще что-то висит. На. О, подожди, что-то, что-то было. Где? Статуэтка, ключи. А я, блин, даже и не знал. А там статуэтка-то летала на какой-то птице-то. Минутку. Опа, опа. Ну вот. Почти. Да ешь твою мать-то. Случайно задеваю и. Вот такая оказия происходит. Блин, столько статуэток я где-то с решеткой видел статуэтку. Охренеть, а в них ключи оказывается. Так, так, так. Давай, пока день. Кстати, как тут днем-то прикольно бегать? Чем-то не нужно холодно напоминать, пострелять. Если вы думаете, что вы меня тебя напугали, то вы далеко заблуждаетесь. Ты в Живой. порядке? Живой. В голове гудит. Мне казалось, она сейчас лопнет. Но сейчас... я уже к этому привык. А где Кидман? Не знаю. Я очнулся здесь. Наверное, потерял сознание. Или снова стал... А я-то какой серый. Внутрь. Живо. Полезли. Что-то не понял. У него что, коктейль молотого в руках? Еще одна? Надо сдерживать. Правильно. Блин, реально коктейль молотого. Вот и продвинутые зомби. Открой дверь. Я открываю. Подожди немножко. Черт. Да. Подожди, я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть, прикрывай меня. Бам. Понятненько? Да вообще не так. Да. Да. Бул Получил Есть Стал то тогда. Замораживающий, я уже понял. я разберусь, а ты задержи их. Их вдвое больше. Вижу время на жалобы у тебя есть. А Похоже мы выбрались Давай закрывай ворота Этот день то ни не Отдохнем немного хороший. В таком темпе мы долго не протянем Я Я думаю отсюда нужно убираться как можно скорее да Я с тобой согласен Может на башню Оттуда мы сможем все рассмотреть все лучше, чем оставаться здесь. Опа. Понятно. Стой. Подожди, а что удерживаете? Только зеркало. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут? Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут? Да! Пойдем. я думал, это будет просто прогулка. Да. Так, меня видят. Убил банаха. Стой, стой, стой, стой, стой. Главное вниз не падать. Патроны. Патроны это очень даже хорошо. Опа, кого-то там гасит потихонечку. Да твою мать, почему ты только на меня-то реагируешь? Да. Блин, блички в укрытии они стреляют сверху. Опа, да мне Нужно уничтожить всех. сверху там стреляет не понимаю надо как-то дверь открыть так ладно А как его уничтожить-то? Если я его не вижу... спокойно пройти если не ликвидируем других стрелков у нас нет шансов ага. что-то мне плоховато да. загасили Идем посмотрим, что здесь у нас. Хорошая баночка. я тебя подлечу? Вот так. Так, что у нас осталось? Что, подлечить тебя? Лечись, конечно. Давай я за тебя буду прятаться. по это не понимать что подобрать того вот он там большая такое звуста прямо тут. прикрыл теперь подожди помочку ах ты и уж тамать так этот болт не, не исчезет да исчез В голову. Охренеть, от патронов. Ага. Давай. Я тебя вытяну. Что-то... Ты Но в порядке? подожди я убеду раз их там На. так потому что тебя-то я вроде как лечу бесплатно тихо кто где кто где Вот так где-то бежит. Опа! На! Оп! А я выбежал отсюда! <laughs> вот такой вот я молодец! ça y est la chasse Забираю. Иди сюда быстрее. Вау! На. Так, ладно. легче пойдем посмотрим что мы там зажгли Давай, открываем. Так, тут все есть, а там откуда пришли? Господи, так я что получается? Техносветов пошли начали. Вот еще. Убирается же откуда-то еще браться, ладно. Давай. Собрал. Ага. Все с вами, я с Никой. Что, что, что, что такое? Спички. Давно у меня спичек не было. Все, тут у нас что? И чего? Тут у нас гореть где-то еще как-то вышло одну сбить если оно мне конечно надо А я даже не знаю надо оно мне или не надо после всего этого пока можно на халяву то здесь набрать чтобы и есть все-таки победил их Вот здесь вот точно были два толстых. Да! Да тихо ты! Да нифига ты нафиг начал собирать-то! Я факел хотел подобрать Тихо Бау, второй раз Ты в порядке? Нет, я не в порядке Да. На. Что это у меня? Вот так вот тебе. Вот еще снежинка одна. А черная со стычками. сжигаем эту падлу Это мерзость так у ну меня по дробовику перезарядился да. патроны патроны все думали что я здесь буду бегать прицпу слава богу просто в рукопашку-то хоть а я должен был выбрать да какую или заново можно генератор запустить раз проверим можно заново запустить или нет Да. а бутылка нет бутылка меня не прельщает ну, можно починиться конечно ну, да ладно да все-таки это разовая акция все уходим уходим пока мы все до да, сбили я тогда остался где-то по центру вот там наверно когда к бочке идешь Так понял, он только так открывается. Опа. Теперь будет башни открыт. Да, Я так и понял, что то иди сюда, ты. Ой. Ой. Ох! Да подожди ты. Так, минутку. Да, стой, стой, стой, стой. Перерезал голос, башку. Так, как-то. Как-то его. А как же его? Его. Как? Где он я, там? Я Опа. Идем осторожно. Кто Нормально, знает, так вот у тебя. Пришло, ну-ка, давайте. Подожди, нет, нет, нет, нет, нет. Надо, надо, надо эти, восполнить. Где у меня взрывные-то? Взрывающиеся. Вот они. Все? Раз, перезарядимый арбалет. Ага. Подожди, тогда. чего-то не хватает или чё понятненько так, подобрать тут ничего нельзя для меня тут ничего нету что там? не стоит, стоит на верхнем этаже. Будем искать другой путь. Все другой искать? Но ползи до ползи до И Ничего такого подвешенного нету С патронами специально подведем. Вот в чем было дело. даже герой стоять что это фрагмент дневник себастьяна кастеланоса 17 мая 2006 год уже 8 месяцев как мы с, Май... с Майрой поженились и теперь ждем тебя крошка ли скорее бы прошло еще два месяца чтобы я наконец мог тебя увидеть честное слово мне страшно я постоянно смотрю в лицо опасности на работе но мысли о том что скоро я стану отцом пугать сильнее всего обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя к новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу буду отдавать себя целиком, без остатка буду делать все, что в моих силах знай, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем в этом мире хоть он иногда бывает жестоким опа, подождите надо качнуться перед тем, как наверх ехать надо качнуться ключик есть а мы откроем к а вот этот что там, баночка маловато будет Ладно. открываем давай Запас. Патроны для дробовика, патроны для винтовки. Ну, вот это давай. Патроны для винтовки. Оружие, винтовочка, где у меня? Скорострельность, неважно, емкость магазина, критические попадания. Расстрелились так вот так, емкость магазина. Остальное так. Запас. Я тебе увеличил болты огонь А, все увеличено, увеличено, увеличено. Дешевое есть? Нет, нету дешевого, не хватает сотни буквально. Ладно. Так, пациент. Принять. Ну что ж. Пойдем дальше куда мне тут Куда хоть туда хрень тебя за куда тебя забрось Поехали Родина я кататься Не набросишься на меня нет Пошел бзик у тебя ты не опасен? Для общества. Ой, о! Вот мне тебя и не хватало баночка. Ну и ладно. Шприц. Берем. Тут ветер. Это что? Как думаешь, у Кидман все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как примарк. Такое чувство, что с нами играют. О, локол бьют. О. Держись, осталось немного. Я такое чувство что с ним что-то надо сделать ладно больше похоже на замок не знаю форт пост но только не на церковь это там мы были отпусти и трогай это Подождите. Так, у меня какой здесь стоит? Давай вот так поставим. Зомби режут башку. Их только двое. Мы справимся? Нет, подожди. Вот тебе и двое. Поспешил. залинировал только справимся справляюсь. джозеф и одного хватает. Пипец. А. Так, ладно. Так, врагов ослепленных бултоном спучки можно ликвидировать с помощью... А да вообще нифига не так. так ты в порядке так. я в порядке оставь его в покое. Так, теперь сюда мы не сможем на трупе на этом катиться похудела надо я почему-то думаю что именно так иначе бы этот мешок тут не болтался Надо так наверх что ли? Сюда наверх нет? Наверх уже выше некуда. Ты можешь там пьешь нат... что-нибудь там? Ешь? Или еще что? Или, Или что тут надо? А, вот ты как. Только не упади. Не нужно было меня спасать. А? Какого черта? Это просто вопрос времени. Дебила, здесь я два патрона лучше. потратил. Какого хуя? Ох ты, ох ты, как заговорил. Дурила, издурила как заговори, <говорит> что не получилось самоубийство. Прикрой мире. Субтитры сделал Сюда! Что-то что-то кинул, что ли? Ага, мы то успели. Джозеф, ты в порядке? Я... Я... Ты-ты. Да. 33 даже я возьму тут бутылку так что у нас еще укатилось главное Папа. смотрим. Куда, да, Похоже, это какой-то рынок. Здесь тоже никого. Не будем задерживаться. Подожди, не задерживаться. Дай прибарахлиться. Так, минутку. я такое чувство, что кто-то сейчас будет тут. А, так, ладно. А, это поди... все понял. От чего толкались? Сейчас минутку надо. Спешить. У меня такое чувство, что все берем все маловато будет что-то поставить на постаменты это что за вроде как скорбящий ангел какой-то сюда бей сборы до человека спокойно граждане баночка вот целый косарик это не по 200 собирать так понятненько взяли Хочется, что предстоит большая битва пока пока еще непонятно с кем новый враг враг мой бойся меня лет знает что от меня ждать Я даже сама себе не знаю чего это не патроны я думал патроны лежат думал, это... обрадовался весь такой Хорошо, вот и вы пришли куда хотели давайте даже вот это проха поможет Не понял Кажется, я их чую. Возможно, они рядом. куда они дедутся? Вот там, наверное, сидят. Вы в ворота, и они к нам. хоть. Кладбище, что ли. <свист> уж больно похоже. <свист> Давай только не здесь иди сейчас. Как думаешь, где мы? Скорее уж, нигде, а когда. Дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество, лифты. Так <свист> не бывает. Будто чьи-то отрывочные воспоминания. Ну вот. Я тоже так думал, что будто в чьих-то воспоминаниях не ломается Топуль. и тихо тихо тихо не загибайся раньше времени Не то не тот, Давай зайдем сюда. А мы еще до церкви даже не добрались. Бухать? Занимаешься все тем же, Сэп? После того случая? Ну, пистолет к виску я не представляю Нет, конечно. Просто потихоньку лез в бутылку. Ну, конечно. Все мы не ангелы. Работе это не мешало. Но, ты же читал рапорт ОВР. Я пожаловался на тебя не потому, что боялся за работу, Себастьян. А почему тогда? О, Некогда разбираться. Мне нужен напарник. Вот так. Другое дело. Я рассчитываю на тебя. Так. Агент. Нашел что-нибудь? Возможно. Тут сплошь какие-то символы. Сектанты, что ли? Может пригодится. Я вроде в порядке Пойдем дальше Вроде бы, да как бы а, если... На ворту росли бы грибы Был -то... бы то уже не рот, Был бы целый огород Получилось? Секунду Единственное, что, я не знаю, куда мне идти Сюда точно не следовало. Погоди. Сейчас я залезу и попробую осмотреться. Сюда точно не следовало идти сейчас. Ты в порядке? Да. Вот отстреливается еще. Тащу. Тащу ты ее куда-то. Вот это же С кем это она? Бери. Не бойся. Тебя прикрывать будешь, да? Это будет неплохо. Твои бесконечные патроны-то. Смотри, что я нашел. Вроде должно еще стрелять. Что ты мне хочешь дать? Иди вперед, я тебя прикрою. Вот. Твою ж то, мать. я не успел, да? В дверку зайти. -мо. Ну ладно. Это по мне стреляют или ч? Опа! Ну, прикрывай! В укрытие! Они вооружены! Конечно, вооружены! что тут еще можно собрать с Вон, кто то бегает? А, этот тебе бегает. Стой. Это мы берем. <клёх> По колючке узнал. Если бы колючком. Себастьян, ты должен выйти на тропинку, которая ведет в центр. Иди вперед, я тебя прикрою. Подождите, прикрывальчик. Вот так. Смотрим. Что тут давай ох ё твою ба. Да. да подожди подожди Убиваешь. шанс, прикончи его. Вот так. Да. Куда ты встал? Да твою ну, мать то mm -hmm. да. Или зарядимся? Черт тупик, ничего страшного. Еще а другой маршрут. Встретимся у коней. У коней, все понял. Сюда. сколько мы с ним собрали и поджечь новую махал и понятно большой Поднимай. Смотри, ничего не принес Ничего не принес Подожди. такой чувство, что вот сюда надо чем-то бахнуть, опыта разлетелась разлетелось, заревнуло это. Что мы имеем? Может, пойти разрушить надо. Уже больно они подозрительные. шприц лада я сам с ними не справлюсь с кем ты не справишься это очень патроны все забито я так должен понимать должен был здесь бегать и хрен знает как отстреливаться всеми видами оружия записка с кладбища волк я прошел я пошел вызывать дону я знаю как попасть волчьи логово так что я ее там не брошу за мной не ходи позаботься о семье я приведу дону даниил погоди в том доме что-то было написано про коней сейчас посмотрю в блокноте <как> лапу дернуть надо Думаю, нам вниз. Видимо, Я да. Думаю. Я просто уверен, что там вот туда. Опа. Опять воспоминания. какое-то дерево должно что-ли быть создаст. Но у меня ключа Нет. Чагер, сейф ушел, сейф ушел. Вы все, пойдете Очнемся. Так, что вы прокачивал? На этот раз, на этот раз мы прокачивал. Мощность сил, был болты вот эти. Ага. Все по разу хотя бы, да? У нас еще винтовка. Все. Вроде качнулись. ничего нету так. Что я не понимаю ладно куда-то а куда надо было далее возможность скачнуться да, не очень все-таки упал. Я как понимаю, на землю на землю со нифига не а, надо. Обо мне не беспокойся. Что-все о, высоко падали. Ничего не надо здесь? Двигайся. Эти эпизоды все длиннее и длиннее становятся. О! Поднять их подняли. жертвенник 3597 за 3597 не было есть есть. А кстати, сейчас могу попробовать сделать то. Нет, нет. Это максимум, понятно? Нет, не, они тоже. А у винтовочка-то. Ах! Да. Собирай все. Три, пять, семь, девять. Как думаешь, что это за цифры? Для меня это ничего не значит. А должно? Секунду я что-то такое записывал. Ну Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие алтари. И тогда откроется безопасный путь к нему. А что, сейчас опасный он? Еще немного осмотримся. Ой-ой-ой. Так, ну это три лежит. Пять. все опущены, так понимаю. Давай. <свёздон> все, все опущены. Ни хрена не так. так. В чем загвоздка? Будем искать ответ в чем загвоздка сами не свои. Теперь. Этим нормально, тут еще одна граната даже поместится. Винтовку-то можно уже подстреливать маленько. Пистолет. Две аптечки. Я про аптечки-то, кстати, даже забыл. Ладно.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 И тогда откроется безопасный путь к нему. Получается... Получилось? Да. Секунду. Ну давай. Теперь-то я что я понял, как надо. Пять. Так там ни не надо искать дополнительно. Ой, что-то тут было. Я что-то слышу. Что ты слышишь? Семь. Когда посмотрите, действительно 7. 7? Вот так. Похоже, ты все делал правильно. Что ага, ты че, падла, ждал? Когда меня там что-то захреначить. У нас здесь что-нибудь есть для меня? Не. И пусть у нас только один. Не свернуть, и повернуть. <толкнул> Будь здоровой спасибо. Блин, какой-то мега мозг там, да? А какую-то машину создали так и не понял. Для чего вообще? Хочет свое сознание перенести хочет быть бессмертным хочет все знать нахрена этим нотом так а что вы тут делаете так вот этот не выйдет отсюда надеюсь Отойди. Первая записка из лаборатории на кладбище. Наверное, нам. А, наверное, сам Господь пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. Их крестили и дали лекарства, но Нойн и ее брат Цейн быстро поправились, но также быстро начали меняться. Конечно, они близнецы, но по какой-то причине их. Терты роста совершенно идентичны. 12 часов после введения сыворотки Ноин. 122,4 сантиметра. 28,2 кг. килограмма. Так, цейн. 1224 сантиметра. Так, ну там они одинаковы. Но температура поднимается боль в нижних конечностях. 24 часа после введения сыворотки Ноин. 120. 5,8 сантиметров, 29 короче стали расти и в массе набирать жизненно важные функции стабилизировались, спят урывками 36 часов ну, 138, ни хрена себе полу в бессознательном состоянии разговаривать с воображаемым собеседником так возбуждены примерно успока... применено там по-моему не тех, которых на кладбище-то завалил ой да по моему это те которых я на кладбище завалил ец вот они маленькие были ввели сыворотку и они вот стали вот этими двумя уродами что у них там ноги да кости что-то сердце Все, одет. Так, это позвоночник. Это спиной мозг вместе с мозговым, ой, с головным мозгом. Так, подожди, рада. Рада. Ай-яй-яй-яй. представились понятно его вот кто спит то он должен пробить вторая записка из лаборатории до кладбище раз в месяц у каменного саркофага который Владелец называет алтарем складывают приношение. Два трупа, четыре трупа, три, шесть трупов. Церковный сторожевой пес начал меняться. Как и у близнецов у него прогрессирует операция. Сегодня он сожрал шесть трупов и уже воет, требуя добавки. Я не смею отвести взгляда от зверя. Он может подумать, что я еще одно жертвоприношение. Так, так еще и пес был, значит, это собака, спит. это собака это подождите где нос где все остальное так эта туша должна проловить забор и так понимаю так я должен ее освободить. Господи. Он спит. Пожарался и спит. Ты ч ⁇ разве не страшно здесь? папа Можешь это открыть. Давай! что требовалось доказать. Господи! Немножата нет! Я не вижу, где я. должен эту собаку убивать. Тихо. Нифига, ты да хрупится сыдаешь-то. Вот так. Фу, Жизов. Хорошая собачка. Огнем тебя, да? Почему вы всех будет так не любите? Я там очки уронил. Блядь. Подожди, мне что, ты предлагаешь туда идти сейчас? Подожди-ка. вот так ни хрена не договаривались. Ешь твою мать! Себастин, я отвлеку его, а ты ищи. Отвлекай, отвлекай. Так, очки, эти очки дальше носить, так. Он я размотал. Ну, теперь-то я знаю, что там есть эта штука. Могу себе позволить вколоть Так Давай Идем, идем, идем Да что ты, блин, ко мне-то идешь, падла, вонючая. Так? Эй, сюда, сюда! Бегу, бегу! Скорее, пока эта тварь не нашла тебя. Да уже. Все. Извини. Я без них не просто слепой, ну и вообще, будто не я. Все хорошо, давай искать Кидман. Блин, чё-то так долго-то? У нас. Опа, а вот теперь я еще раз себе вколю. это что так давай информация так спред неизвестно однако оно неплохо восстанавливает здоровье а здесь у меня информация лекарство из больничного так лежать так аптечка значительно повышать текущий уровень здоровья и немного максимально однако вызывает временные побочные эффекты текущий так значительно повышать текущий уровень здоровья то есть я стану ладно сейчас так будем помирать сильно так. Так, и используем и узнаем как раз. Это у нас по Здоровье-то больше должно быть. А, вот О, боже, Джозеф, и все это из-за каких-то очков. О, а что сделать-то? Мне нужно, нужно прикрытие. Единственное, а что, да, рисковал не по тебе. Давай, я уже здесь, и все еще там. О, косарик еще один. Давай. Идем сюда, сюда, сюда. Побочный эффект это какие те сади? Голюлы, я буду шатать, вырвет я что. Ну что ж закончили блин да тяжелый эпизод немножко Ох, подписывайтесь на канал да эпизод 6 пройдем увидимся в следующем видео пока